Ребята, новый день, мы выезжаем в аэропорт, аэропорт Майами, и до Канкуна, час 45 всего лететь. знаете, я собрался как на выходные выйти, у меня один рюкзачок, сейчас Женька меня довезет до аэропорта и, собственно, лечу. Через полтора часа я уже буду там. Там сейчас погода не очень, у меня там есть друзья, которые мне это дело все присылают, показывают. Все, ребята, я в аэропорту. Женька меня добросил, точнее, я сам себя добросил. И сейчас идем теперь искать мой гейт. О, маски нужны, я и забыл совсем про них, ребята. Мой рейс не задержится, все в порядке, несмотря на то, что не погода в Мексике. Обратный билет я, как и прежде, ребята. Как и до этого, все мои поездки я не брал, поэтому посмотрим, какая там будет обстановка. Я там никогда не был, поэтому очень интересно, насколько мне понравится, насколько понравится вам. Будем с вами на связи, как обычно, в инстаграме, в онлайн буду. В эфире и в историях, естественно, опубликовать актуальную информацию. А вы, к сожалению, ребята, видите, это ролик несколько позже, но ну, потому что мне его нужно отправить в Россию. Человек его монтирует. Потом мы в YouTube загружаем, публикуем. Ну, в общем, какое-то время для этого требуется. где-то неделя. Все, что вы сейчас смотрите, происходило, может быть, даже дней пять назад. Ну что, ребята, я в Мексике. Отель. Помачку доллар. Доллар здесь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 это так? Like, you know, no, so, oh, uh, Ладно, пойдемте дальше, ребят. Я не хочу просто так знаете, как какой-то мажор, просто первый попавшийся таксиста увидел и давайте, поехали. Ничего подобного. Я сейчас пройдусь, узнаю и кто мне понравится, тема поеду. Везде у них. Почему-то, если ты платишь карты, почему-то дешевле. Они так говорят. Но может быть это как-то -как -как связано с налогами или, я не знаю, обычно кэш дешевле. Не знаю, как это связано, но во всяком случае, даже если дешевле, я не, я не хочу оставлять свою кредитную карту, потому что я отсюда уеду, а потом дальше будут. А, сколько стоит? Плай де карма? А потом будут какие-то подчисления. Я не хочу. How One. Uh, да, Радио, это Может, быть, но внутри 60 долларов. Окей. Ты платил им ладно, долларов. Yeah, поехали, yeah. поехали за 60 долларов. Потому что, я так понял, иначе не найти. Видите, сколько народу. Каждый предлагает цены. И дальше что-то только дороже. Я уже не помню, сколько там внутри, но они сказали, что... Видите, они все удивляются, Кэт, ты платить собираешься? типа, блин, не очень хорошо. Странно, почему не очень хорошо. Ну чтобы садили меня в такой автобус, смотрите, здесь сколько места для багажа. Он говорит, а где твой багаж? Я говорю, да нету багажа. Хотя это не факт, что для багажа, это еще может быть для коляски инвалидной. Видите, там такая вот штучка, которая раскладывается. Все, сейчас чувачок меня повезет в отеле. Ребят, ну что, я долетел? Короче говоря, таксист меня довез, вообще да, молодец, вообще красава. И WhatsApp мне дал, мне надо было сообщение написать, сказать, что я нормально, я на пути. Болтливый чувачок оказался, пойдемте, пожалуйста, поменяем денежки, говорит, заедем, вот здесь хороший курс. Реально, я узнал 19,5, по-моему, я поменял, песо за 1 доллар, это очень хорошо. Поменял немножко, вот идем, гуляем, красота, кайф. Где-то здесь мой отель уже. Это вот такой вот у меня отельчик, давайте вместе с вами рум тур сейчас сделаем. Третий этаж, сказали. Пойдемте проверим, что мы имеем. Ну, собственно, ничего особенного, да. Ну, вот такой балкон, там патио, тусня. Здесь может какой-то ребенок уснуть, кровать. Ну, в общем, нормально, переодеваемся и шуруем на пляж. Идем, значит, мы переоделись, идем мы на пляж. До этого надо покушать, потому что ни я не ел, ни друг не ел, с утра ждал меня, когда я прилечу. И, знаете, мне по ощущениям, это прям, знаете, как будто бы и совсем и, и не отдых. То есть, как будто я из другой штат переехал. The line <смех> Ты как будто бы где-то в Таиланде. Я в Таиланде не был, но папа мне присылает видео оттуда, фото. Как будто бы в Таиланде. Жара такая сильная очень. А самое главное, пока мне народ очень нравится, очень веселые мексиканцы вообще красавцы. Все веселые, все счастливые. Кайф. И не приставучие как турки. Короче, ребят, смотрите, кайфом, просто кайфом. Какую красоту заказали. Мексиканская какая-то еда, но видите, собственно, не особо-то мексиканская. Мы их спросили, чтобы у нас не вот эти вот их буррито, мурита. что-то дайте нормального. И вроде что-то нормальное дали. Там рыба. Тут шримпы, картошка, ну, в общем, все нормально. Ребята, ну что, это не океан, это Карибское море, как вы понимаете, да? Поэтому давайте там не ругайте меня в комментах, что я неправильно что-то называю. но вот так вот мне привык в Сочи купаться, поэтому море. Привык в Майами, поэтому океан. Ребята, ну что, я вам хочу сказать, что вода, как мне кажется, не настолько горячая, как в Майами. Майами, она прям неприятная, прям неприятная. А здесь кайфовая. Она и, собственно, не прохладно, но надо. хорошо заходишь немножко освежаешься а в отличие от майами здесь пляж имеет вот такие вот какие-то private, такие домики видите можно их арендовать домики красивые соломенные такие вот беседочки всякие разные в майами такого нет в майами как вы помните там просто песок потом идет набережная длинная и потом уже идут дома Короче, пришли на набережную, тут что-то какое-то представление, шоу-программа Че, ребят, следующий день Видите, какой берег грязный, прям грязно очень, если вам видно Там чувак в маске что-то пытается увидеть, что он там увидит Еще бы дождик пошел, я на самом деле хотел бы, чтобы либо ураган, либо дождик А что, интересно, не всегда же в хорошую погоду Здесь какая-то фотосессия или что? А, да, фотосессия. Так, заказали сейчас себе джетский. Это скутеры водные. Сейчас должны приехать. На полчасика взяли. Каждый стоит какой-то мощный на два человека он. Каждый по 75 долларов за полчаса. Короче, ребят, тема такая. Сегодня новый день. И представляете, я сегодня обнаружу. Здорово. Uh, я сегодня обнаружил, что я потерял Цепь свою, цепочку, золотую цепочку, которую мне папа подарил, Так жаль, так жаль, конечно. Но я помню, что я ее вчера снимал перед тем, как купаться, умыться, положил в отель в один. А сегодня я из этого отеля уехал, поехал в другой. Ну, так же хочу, как обычно, полазить и узнать новые, вам показать. Ну и что вы думаете? Я сейчас пошел в этот отель. Надежды было мало, конечно. Я понимал, что вряд ли они мне что-то там вернут. Конечно, так случилось. Он говорит: да, да, я сейчас позвоню. Он да, говорит: не, не не ничего не нашли, ничего не пара. нашли. Ну, понятно, что не найдут. А еще, ребята, вот вам мы ситуацию рассказываем. Вчера мы троем с ребятами, я, Ваня Женек, шли, гуляли, и мы гуляли прям вот до отбоя, просто когда уже последнего человека не было на улице, мы не шли домой. Ну никак, сейчас было чуть меньше народа, но еще был, да? Uh -huh. Менты берут, подрезают с мигалками, начинают всех ощупывать, Руки на капот. Они такие все, ну, веселые, да, ребята, в принципе, были. Там прям шоу Прям шоу, такую шоу устроили. Руки на капот, Женьку. Давай. У тебя там, давай, шмана. Шмонадь, шмонад, шмонад, да, че, откуда, чего, как. Ну, когда они, правда, говорят, что из Америки, они немножечко это. Потом мы пошли, обнаружили, что у Вани Я пропало. Я решил, да, решил проверить, короче. Что-то, что-то было, или решил проверить. Да. Смотрю, кошелек. Минус 200 баксов. Ну там еще были эти песо, минус 200 баксов ну, ну, песо я, я, я херу знаю, там 50 песо мне да. оставили, короче все. факт в том, что никто с собой, мы кошелек не носим, естественно, чтобы карманы были ну, максимально как бы да, э, да. пустые, да, максимально удобно ходить, чтобы было и, соответственно, вот так денег просто накидали, там песо были, доллары, просто каждый накидал, сколько что было и мы идем, и он говорит 200 баксов, мы такие, ну ты лошара, типа, ну ты даешь, ну вот, вот, вот ты даешь, ну, ну бывает же да. Как так вот дальше, ребята, история, история на этом не заканчивается, потом в следующий раз проверяют. Уже а, нас двоем уже не проверяли, да, всех? Нет, меня только одного, да? Я потом ушел, да. Да, потом Пошел он по ушел, а мы дальше гулять пошли. В итоге меня, ребята, потом Женька обнаружил, что у него полтинник украли, менты, в тот, в тот же раз. Они там такое реально там шоу, просто шоу, представление. Они у него угнали полтинник, а у меня я потом один вчера шел. Меня также они заластали. Ну, они вежливые такие общаются, откуда из Америки. О, да-да, все-все-все. Да, все, все, все, все чего просто-просто-просто просто, просто, просто, просто, просто, просто проверь. А чего у тебя? Я говорю, что вы ищете? Я говорю я говорю, серьезно, наркотики ищете, да? они ничего, что у вас на каждом углу здесь проверяют, вот мы сейчас пойдем и на каждом углу, но ну, сейчас не будут под камеру, но они на каждом, мариванна, мариванна, кокаин, кокаин, на каждом, вас это не смущает, ты можешь покушать, короче, в ресторане и кушать за со соседним столом Чувак будет это, А, Ля, ты записал, сигарет, да? Вот чай, мы чай. вам это видео покажем, ребят. Просто сигарету фигачит. Мы кушали, сидели, а Ваня говорит, он смотри, что делает. То, то есть это такая вот тема, понимаете? И они говорят о том, что они там э, ищут наркотики, какие то наркотики. Какие вы нафиг наркотики ищете? Короче, так это неприятно. У меня, у меня сотни украли, все, угнали у меня сотни, сто долларов было. Поэтому я сегодня деньги с собой не беру, местные фантики взял. Я не знаю, 20 20 долларов. Ну, как бы надо и карточка. Это, объяснить, что надо быть к этому готовым. Да. И если да, тормозят, наверное, сразу. Шлёк в руки. Ну, как так, как называется... в руки сразу да, свои деньги. В руки и сказать, ну вот они на капот я кладу. Там, так ты вместе здесь нет, Не, не, нет. нет. Ага. ага. Он видите, вот так, вот так да, показывает. Да, да, да вот такая тема, а мы сегодня шли в магазин с Мексом, разговаривали, он говорит, да мы все платим, там, мы все платим то есть вопрос в чем, ребят, реально безопасно, никто тебя не тронет, пальцем. менты с тобой вежливые, аккуратные но вот такая вот тема происходит, потому что их зарплаты маленькие, народ нищий, денег ни у кого нет, поэтому они на эту сотню, они будут жить, я думаю, что месяца два, да она а твои 200 они будут бухать ну пускай погуляют, да, пускай гуляют, в принципе, 30. да Я я, меня, меня не расстроил потери денег, меня расстроил сам факт того, что это происходит вот что, вот что грустно, знаете, а деньги, ничего страшного помните, мне чаевый клиент дал сотка, ну я вот, пускай чаевый клиент не мне дал, а в счет поддержки штанов у какого-то накуренного мусоренка местного Просто, ребят, шли-шли, до какого-то рынка дошли, да, не знаю, что за рынок. Здесь есть также, ребят, Walmart, и его рекомендуют посещать, да? Ты на ютубе смотрел его там, говорят, mm -hmm. да лучше? Хавчик, не хавчик? Короче, тут, да, ребят, потому что центральная улица, мы сейчас зашли просто прицениться, но ну, все-все очень дорого. Пойдем дальше гулять, потом зайдем в кафе, покушаем, и вечер у нас по традиции уже со вчерашнего дня такая традиция у нас будет складываться. Проведем на пляже, на пляже там тусовки, ребята, весело, дискотеки. Слушай, а там очередь какая-то большая, да? Очередь большая, да? В общем, здесь все, что хочешь, в принципе, продается, как вы видите. Вот такие колонки огромные, люди, вот это, это, это опять же в песах. Вот такие колонки огромные, блютусные, люди с собой носят на пляж, и на пляже сидят, тусят, музыку врубают. Вот коробок можно взять и с собой вещи возить, например. Сим-карту даже, видите, продают, телефон продают. Вот это я понимаю. Вот эта тема, бомба, не то что у тебя. Ну, ну, это да. Смотрите, даже мопеда продаются 26 тысяч — это сколько? 26. Это тысячу долларов что ли? 10000. Чуть больше тысячи 1000 долларов. 10000. Вот на таких военных ездят, ну только на больших по двое катаются. Преступность ищет. А вот это помаднее будет, да, чем вот да, это? Он это. Да, он какой-то посимпатичный. Прикольно, да. В общем, ребят, зашли какой-то мексиканский ресторанчик, Ваня здесь уже был, да? Тебе понравилось? Mm -hmm. а, что по ценам? Скажи, в отличие от России, как цены здесь? Mm -hmm. Например, ну, примерно тысячи рублей получается. По да, на одного штука, но это как? А в России? <stink> наверное, так наверное, же, да. да. Yeah. Не сильно, короче, кусаются, честно говоря. То есть, если сравнивать, например, с Америкой, то реально здесь дешевле. Если сравнивать с Кипром, то здесь, разумеется, дешевле, потому что на Кипре дороже, чем в Америке. Там в евро, а цены примерно такие же, а евро дороже, понимаете, да? Такая история, ждем свою еду, сейчас вам покажем голодный капец. И пойдем на пляж по старой схеме гулять. А вот такие деньги у них, ребят. Я их чехол сюда убираю. Но менты, когда проверяли, прикиньте, они просто наглецы, блин. Они взяли мой телефон, посмотрели, просвечивал чехол, и они увидели, что там деньги. Они достали, открыли чехол, достали, ну типа отдельно. Положили первый раз, когда у нас было шмон. Тогда у меня ничего не взяли. А вот во второй шмон 100 баксов забрали. Но на самом деле, ребят, это вас не должно смущать, это вас не должно пугать. Просто вы этого не знали, а сейчас вы это знаете, я вот вам честно об этом рассказываю. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление об этой стране как какой-то там опасный для туристов. Она действительно опасная, она действительно коррупционная. Здесь правда похищают людей, я слышал об этом. Но.. На туристические зоны это не распространяется. Максимум, что вам может грозить, насколько я понимаю, пока пока я из недолго, мы изучим, вам расскажем. А так, в остальном, кайфово, борзах людей, пока мы никаких не заметили. Никто не предстает, все веселые, на навеселее. общем, ребята, вот так вот взяли, кисадили Ваня взял, я взял себе рыбеху Правильно. с рисом и с овощами. Я не знаю, сколько это стоит, но, в общем-то, вы сейчас уже цену знаете, видите на своем экране. Только две порции еды и больше ничего вышло на вот такую сумму. Смотрите, какой интересный, ребят, стиль отеля, да? Вот фортепиано есть. Все. Ребята вышли на пляж, на набережную. Такой кайф просто погулять. Смотрите, сегодня полнолуние. Ребята, сегодня суббота, поэтому людей еще больше, чем вчера. Просто все забито, невозможно. И иногда, ребята, проходят колонны таких военных, смотрит по сторонам с оружием. А еще ходят женщины, видимо, муниципальные работницы с табличками. Пожалуйста, надевайте маски. видим местным. местных на лицо налепили маски, заставили их надеть. Без масок ходят, наверное, только туристы. Самые борзые даже не имеют их на лице, не то чтобы они были сняты. Вот вам, ребята, лобби моего отеля, в котором я сейчас живу. Здесь завтрак включен, но он какой-то вообще не путевый, какую-то ерунду сегодня дали, порезали вот такими оптиками. А, арбуз, дыню. Поэтому я вам не рекомендую никакой отель, ребят. В принципе, если мы говорим из таких самых простых, то цены где-то начиная, наверное, от 35-40 долларов, можно найти отель. Ну, вполне нормальный, в принципе, без завтрака, но, соответственно. На улице дожди на сегодня. Вот провода, как в Таиланде, да, идут. А я сейчас жду друга, он придет ко мне после того, как закончится дождь. Он живет буквально здесь, на следующем перекрестке, и мы пойдем обедать, ужинать. Ужинать мы будем вот здесь, в этом ресторане, при отеле, очень вкусный, очень хороший ресторан, и недорогой. Какая Это красота, ребят. видите, пармезан. В общем, все хорошо, отдыхаем. Вон Женька приехал. Жень, здорово. Здорово. Здорово. Жень приехал. Женька из Волгограда, вы все его помните, знаете, да, мой друг, помните, мы долго, давно с ним знакомы. А Ваня так оказалось, что он тоже из Волгограда. Где бы нам не встретиться, россиянам. Короче, вечером, ребята, вот такие вот ребятишки стоят и пишут, чтобы мы использовали фейс mask. Представляете? То есть, видите, государственные служащие стоят прям и рекомендуют людям надеть маски. Поэтому надо нам что делать? Валить! домой высыпаться до того момента, пока мафия не проснется, ребят, или как наоборот, да? А то сейчас опять шманок. Вот, а то сейчас начнут, все отберут. Но ну, не настолько, конечно, страшно, ребят. Мы вчера тоже ночью возвращались, и этого не произошло. Мы теперь научно и вас учим, вам говорим, как это делается. В России еще куда страшнее, знаете. Это никакая борьба, это никакая не не, не борьба, поняли, да? То есть это просто чисто развести на лоха. Короче, налог на невнимательность на твою, вот так это назовем. Открыто у тебя никто не будет забирать, это точно. Ну и да, ребят, понятно, собственно, да? Я же вам говорил, что еще один друг прилетит к нам в Америку. Вот он. В общем, ребят, проснулся, вот такое вот утречко. Вот мой отель. На завтрак купон они дают, но это вообще бред. Ребят, как это происходит? Маску дают. Надеваем ее? Давай. И я также. Я так же. Маску надел, добежал, добежал быстренько, все, ноги поднял, все, а? okay. да. вот это вот весь завтрак, ребята, то, что включено в стоимость. Нормально? Нормально. А, нет, вот еще сок. Вот такие завтраки вкусные. Опять же, в каком отеле по-разному. У тебя же, Жень, тоже не очень, да? Чуть больше, чуть, больше. чуть больше. Зашел, ребят, сейчас в магазин, купил магнитик. Вот видите, Мехико, шляпа. Нормальный? Это для человека, который отгадал, все-таки, какую страну и город я поеду. А я это вопрос задавал в инстаграме. Напишите, пожалуйста, страну и город. И человек прям совершенно точно и быстро написал, поэтому вот этому парню, или девушке, я уж не помню, кто там был, я отправляю какой-то город какой-то страны. Наверное, Россию. Этот с я отправлю, но надо еще какой-то конкурс придумать. Что я по одному магнитику отправляю? Надо побольше, правильно, радовать кого-то. Людям будет приятно. Поэтому давайте придумаем еще какой-то конкурс. Напишите в комментах, что можно такое придумать. Простое, легкое, чтобы каждый мог поучаствовать. И отправлю магнитик, может, еще что-то. У меня, правда, сумка маленькая, поэтому я много купить отсюда не смогу. Как минимум несколько магнитов закуплю. И будем разыгрывать до следующей стороны. В следующей стороне еще куплю магниты и опять отправлю. Ну, короче, такую традицию давайте придумаем. Будет всем весело, правда? Ребят, пришли на ковид-тест, я все-таки нашел, где дешевле, 75 долларов стоит ковид-тест 24 часа. Ну, то есть, в принципе, утром они обещают мне прислать, а я самолет взял на 10. на начался, просто ливень, и так вот каждый день, ребят. Льет, потом буквально 20 минут он льет, раз, тучки расходятся, солнышко, как по заказу, знаете, такая вот погодка, чтобы освежиться. И потом опять солнце, опять жара, но только она еще сильнее чувствуется, поскольку... Идет испарение и просто невероятная влажность. Ребята, пока с Евгением идем, сейчас сдали тест, идем покупать билеты на автобус, для того, чтобы завтра мне уехать в аэропорт. Я уверен, что сейчас много будет сообщений о том, а каким образом попал Евгений, а как мне пройти его путь. А я тоже хочу оказаться в Америке, а покажи мне. Ребята, личного опыта я такого не имею. Не имею, я не был, я не ездил, я не переходил через Мексику. Я этим не занимался. Евгений такой опыт на данный момент уже имеет, он прямо сейчас уже находится не в Мексике, где мы сейчас, а в Америке, на тот момент, когда вы смотрите этот ролик. И он, наверное, поделиться своим опытом может, он много читал информации, он с многими людьми общался, которые подобный путь проходили, поэтому ему есть что рассказать. Я оставляю его контакт, Инстаграм вы видите на своем экране и в описании. Напишите ему, если сможешь, поможешь соотечественникам, да, если, если, если будет чем помочь. Да. но всем сразу помочь невозможно но вот точечно как-то с какими-то отдельными ребятами желающими изменить свою жизнь будем работать короче, вот такой вот вечерочек Кайфуемся заказали себе чаек мороженку сейчас принесут Ребята, это место очень популярное вчера они вообще почему-то не работали странное расписание, видать абонемент ментам не проплатили а сегодня проплатили и время еще не так поздно, сейчас время 6 часов но все уже столы заняты, просто все занято, зарезервировано, что не занято. Представьте, вовремя пришли, последний вагон запрыгнули. Прям как Женькенс с России, да? Короче, сосисочки мы, ребят, решили, хот-доги местные покушать. 4 бакса и готово, ребят. Просто сидим где-то в Мексике. На ступенечке. Кушаем хот-дог мексиканский. Четкий, кстати, вкусный. Сейчас прям самая шикарная погода, посидеть, посмотреть на людей русских, блин, крайне мало, вообще не встреч, вообще не встреч, Поэтому, ребята, Грузию уже взял, конец У -у -у. сентября, увидимся в Батуми. Да, ребят, я определился с датой, это будет 25 сентября, в субботу, соответственно, город Батуми, улица Химшиашвили 9. Это Макдональдс, огромный, красивый Макдональдс, вот видите в его фотографии. Крутой Макдональдс я там был, когда приезжал в прошлый раз, и я подумал, я, в общем-то, мест других и не знаю особо таких значимых, красивых, интересных, поэтому давайте назначим встречу прямо там, где-нибудь на входе, встречаемся, общаемся, знакомимся, дружим. Я видел, что много людей уже пишут мне о том, что я взял билет, я приеду с женой, я вот один взял на это число, поэтому... Всем сообщаю, заранее за месяц 25 сентября 2021 года город Батуми, улица Химшиашвили 9 видите на своем экране, очень сложное произношение Макдональдс огромный, в 17 часов, мне кажется, нормальное время для всех До встречи! Ребята, 6 утра Вот вам улицу совсем пустую покажу Я иду на автобус, в 6.30 отправляется мой автобус Стоит 20 долларов а такси стоит 60 долларов, но автобусы довольно комфортные, большие, быстрые, поэтому есть смысл воспользоваться им. Смотри, тут это... туалет есть, и вот такие перегородки из-за ковида стоят. Сядем, пожалуй, около телевизора, буду телек смотреть. Ребята, очень шустрый автобус, вообще никакого преимущества у такси я не вижу, поэтому Пользуйтесь автобусом, если вам пригодится. Хотя вам вряд ли погодится, потому что если вы едете из России, то вы, разумеется, берете тур. Вы никто не поедете таким образом, как я, просто брать билеты. Добрались меньше часа, по-моему. Он летел очень быстро, очень комфортный. Я даже поспать не успел. В общем, он такой себе завтрак взял, ребят. Заказал чай, говорю чай, чай, хотти. На кассе меня понял, а там чувак, который выдает, я говорю хотти. он говорит, чего? Я говорю, ну чай, чай. Как тебе еще объяснить? Он говорит, а, кап, кап, Дают мне чашку. Я говорю, ладно, давай, черт с ним. 12 долларов, ребят. Вот это вот, добро. 12 долларов. Ничего особо не взял. Но, в принципе, в аэропортах, вы знаете, всегда цены такие немножко больше. Поэтому. Ура, ребят, я в Америке. Бегу, всех обгоняю, скорее на паспортный контроль. Потому что Женька меня уже ждет. И мой трак меня ждет. И клиенты меня ждут. Работать пора. Слушайте, я еще никогда так далеко не, точнее так близко не летал на отдых. постоянно куда то улетаю. И потом еще приходится некоторое время просто чисто отклиматься, знаете. Брать время, таймал. аут Сейчас этого делать не приходится сразу. С места в карьер, сразу на работу. Блин, бежал, запыхал, я его гонял. Никуда никто не торопится, а мне надо быстрее. Клиент уже на звание. Время обед. Сегодня еще пять машин надо загрузить. И выезжать на работу.